камера! Как я давно не снимала на камеру. Всем привет, меня зовут Алина Фокс, и это моя новая рубрика Алина Фокс А.К. И кто не знает, А.К. расшифруется как Ask Questions. В таких рубриках я буду отвечать на ваши вопросы и... Поехали, ты снимаешь, ты снимаешь. Первые вопросы идут от Сергея. У тебя есть парень? Да, у меня есть парень. Аж смешно стало. Нет, у меня реально есть парень. Ты любишь играть в компьютерные игры? Да каждый день. Честно говоря, я не играю, потому что, ну блин, сколько у тебя друзей, А, Саша? А, все что ли? У меня друзей немного. Ты любишь слушать музыку? Конечно. Ты крутая. Следующий вопрос задает Наташа Ты в школе 424 с первого класса Дело в том, что я раньше училась 424 с первого по седьмой А потом э, я перешла в другую школу 417 И, и теперь я там вот, вот сейчас восьмой класс И я там учусь, вот, понятно, да? <с ochid> Какой у тебя мобильник? Айфон Ощущение, что я прям похвасталась <с> <ochid> Отличница да каждый день прям пятерки зарабатываю, ага Нет, я не отличница, ну, хотелось бы стать ею, но быть отличницей, круглой отличницей, это безумно тяжело Я не понимаю, как этим людям, отличникам удается так хорошо учиться, пипец Четвертый вопрос были такие друзья, которые предавали тебя. А, стишочек. Были у меня такие друзья. И их было очень много. И мне на них глубоко, глубоко насрать. Пятый вопрос. Как ты стала видеоблогером? На самом деле, история... Такая очень долгая и длительная, но расскажу в краткости. Как-то мне было 10 лет. Я зашла в ВК. Набрала видеозаписи, всякие приколы. И тут я увидела Катю Клэп. Я ее смотрела, смотрела, смотрела, смотрела, смотрела. А потом, через Катю Клэп, узнала, что есть такая такой сайт, как Ютуб. Вот. Потом я узнала, что есть не только Катя Клэп, есть другие еще видеоблогеры. А когда я узнала, что можно и самим снимать видео, регистрировалась на Ютуб и начала снимать видосики на YouTube. Да. Какая интересная история. Удачи тебе. Спасибо. Как-то это не мило прозвучало, ну ладно. Спасибо большое. Следующий вопрос от Ани. Почему ты решила стать рыжей? Дело в том, что два года назад, то есть в 2012 году, летом, я решила с мамой провести эксперимент. Временно покраситься в рыжий цвет красилась я хной, это трава, которая вообще смывается через неделю, то есть ты покрасилась, и через, не... через неделю она смывается. И дело было так, значит, купили мы хну, покрасились, ходила я первую неделю, она смылась, потом второй раз сделала так, полностью потом вообще смылась. Потом э, хна закончилась, э, я пошла с мамой в магазин, и купили еще одну новую хну, и значит, покрасилась я этой хной, и что вы думаете? Вот, вот что вы думаете? Значит, хожу я первую неделю, вторую неделю, третью неделю, и я, до меня доходит то, что хна, вот эта вот краска, она не смывается. А потом я зашла в интернет и узнала, что есть хна натуральная, а есть не Не Ненатуральная она смывается, а натуральная она не смывается. И как вы думаете, какой хна покрасилась в последний раз? Натуральный. Сначала я расстроилась, то что, блин, я думаю, я временно похожу рыжий. Но потом я расслабилась, все мне стали говорить комплименты на, насчет того, что я рыжий. И каждый раз, когда мне отрастали мои корни, я заново красилась в рыжий. А сейчас я, наоборот, хочу а, отрастить свой русый, русый цвет. Да. Ты любишь прыгать на людей? Аня, ну ты же меня знаешь. Конечно, я обожаю прыгать на людей. Почему ты такая позитивная? Мммм... Ну, не люблю я ходить, грустный. Следующий вопрос от Полины. Какие лаки для ногтей часто используешь? Дело в том, что с данный момента я не использую лаки. Вообще. После одного случая лет Летом я покрасилась в синий цвет, ярко-синий цвет. Купила я лак Essence. Значит, покрасилась я этим лаком, хожу первую неделю, вторую Начинаю его смывать ацетоном, потому что мне этот цвет просто надоел Смыла я, значит, этот лак ацетоном Этот лак, этот цвет впитался в мои ногти То есть ощущения такие завались, что, знаете, я взяла все ногти сразу на двух руках взяла Дверь вот так прищемила, и они у меня теперь синие И вы бы видели мое лицо, когда я вот вообще увидела свои синие ногти У меня реакция была примерно вот такой какой твой любимый шоколад? Мой любимый шоколад Милка. Он такой молочный. Прям... А -а -а. Какие жанры книг ты предпочитаешь? Я очень люблю фантастику. Обожаю фантастику. Еще я люблю очень романы. Поэтому да, вот такая вот Алина Фокс. Она любит фантастику и романы. Следующие вопросы от... Светланы, ты любишь покушать? Ты любишь покушать? Бургеры, роллы, пицца, домашняя еда, просто сладостишка. Куда я ездила и куда поедешь этим летом? Так как этот вопрос задавали в том году, представь, что этот вопрос задавали в этом году. Логика. Пока что еще никуда я не ездила. Этим летом я собираюсь поехать в лагерь. Я надеюсь, тебе понравилось это видео. И ты хоть раз улыбнулся. Пожалуйста, улыбнись ради меня и поставь лайк этому видео и подпишись, подпишись на мой канал из ксела. Так, ощущение, что я сейчас требую? Нет, я не требую. И если ты хочешь тоже мне задать какой-нибудь вопрос, то ссылка в описании. Нажимаешь на эту ссылочку, переходишь на страницу в обсуждении и задаешь мне вопрос с хэштегом Алина Фокс, пробел АК. И, конечно же, сам вопрос. На этом все. Всем пока. Я вас очень всех сильно люблю. Пока, короче.